Бонжур, amis! Здравствуйте, друзья! Когда вдоволь наелись свежие клубники с кремом и сделали вкусное клубничное варенье на зиму, можно побаловать себя всякими десертами с этой вкуснейшей ягоды. Один из моих любимых – это клубничный тарт без выпечки. Вкуснятина неимоверная и готовится на раз-два. Здесь можно использовать любое печенье, у меня были остатки шоколадного. Я измельчила печенье в порошок и залила его растопленным сливочным маслом. Довела до однородной консистенции. Это будет основа тарта. Моя форма застелена пергаментной бумагой, чтобы не получилось неприятных сюрпризов. Выкладываю смесь и распределяю ее по всей поверхности формируя также бортики. Корж для тарта готов. Отправляю его в холодильник. На мой вкус, одно из лучших сочетаний с клубникой это заварной крем. Для такого случая я всегда держу готовую смесь заварного крема, которую достаточно разбавить молоком. Хотя такой крем и самим приготовить несложно. Пока крем настаивается, удаляю с клубники плодоножку и режу ее пополам. Все элементы тарта готовы. Осталось собрать их в единое целое. На застывший корж выкладываю заварной крем, выравниваю. А дальше идет клубника. В круговую или хаотично. Это на ваше усмотрение. Все, тарт уже можно подавать в таком виде. Но я люблю, когда клубничка покрыта желе. Это сохраняет ей цвет и вид в целом. Замачиваю лист желатина в холодной воде. В отдельной посуде ванильный сахар развожу с теплой водой. Можно добавить сок лимона. Смешиваю размягченный желатин с жидкой основой. Кисточкой покрываю каждую клубничку. Отправляю тарт в холодильник на 10-15 минут. Убирая все лишнее, можно пробовать. Друзья, это истинное наслаждение. Попробуйте этот тарт, вы не пожалеете. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппети и абьенто.